Next, please tell me you have the package. I would, if somebody was a little less aggressive. Hey, stop! Uh, I said stop! Oh, that's how you wanna play it! Ah! All right, I'm going in. What about the hostile? I wouldn't worry about her. <gasps> Are you certain? One hundred. I got this. Yeah, that's <sighs> hot, honor control, so about the package... position? <laughs> Почти. Что значит почти? Ты говорил, что все тут знаешь? Знаю, не дергайся. Времени мало. Я пошел. ты получишь пулю в голову. Ха -ха. Да ладно, смотри, как это делается. Феникс, стой! Пулю. Твою пулю? Но она стреляла первой. Первой? Поэтому ты выстрелил в меня? Эй, чего молчишь? Теперь будешь меня игнорить? Of a disaster in Italy. Hello. It in Italy. <laughs> 300 radionite may have been involved. Kingdom, whose radionite power program accounts for more than three-quarters of the world's energy production, have denied any connection to this disaster. Anyone with information on the two unidentified radiants spotted at the scene is being asked to come forward. осторожно. Ты нашла, Спайк? Похоже на то. Держись рядом, оружие наготове. Я готов по жизни. Вайпер, смотри. Он выкачивает радионит из окружающей среды. Как его обезвредить? Вот этим. Нам нужно радионитовое ядро. <Свы> Я разберусь. Феникс, стой! Давай, быстро! Ты бы себя видел. Это что еще? Пошли. Нашла источник энергии? Вот. Скорее, скорее Дамт. энергии мало. Его нужно перегреть. Дай сюда. <звы> Удивительно, все-таки сработало. Удивительно? То есть мы запросто могли взлететь на воздух? Точка зачищена, мы возвращаемся. Это был босс? Хорошо бы он мне все объяснил. Что ты нервничаешь? Мы справились. Феникс встретил двойника. Он был так похож, у него прям как у меня лицо. Я передам Бримстоуну, что тебе нужны ответы. Все, доигрались. Доигрались? Твой же был косяк. Ах мой? Знаешь чего? Они теперь всем отрядом ходят, Джет. Значит, и мы будем. Так-то! Знай наши! Вот и встали в ряд! А я сжёг их отряд! Весь день бы так развлекался. Поздравляю, гроза тренировочных манекенов. Чего? Как ты меня назвал? Хайо, да я что рекорд поставил! Ничего ты не поставил. Набрал столько же, сколько я сдаю. Лучше сыграем в игру, где боты стреляют в ответ. Ну давай, я в любой игре отожку. Партийку в шахматы. Но нет. А ты что предлагаешь? Потанцуем! Да. Знакомьтесь, вот Макс. Тактика и пушки у него что надо. Теперь можно тренироваться, скажем так, на равных. Ставлю на бота. Жги, красавчик! вам, что у меня таких курток полно! Дай пройти! Чемпион ты наш! Как же я им горжусь! А я теперь сказочно богат. О, надо было шахматы выбрать. <с> Победа требует жертв. А это явно не твой коняк. Ребят, устроим ему! Этот бот мне куртку должен! Моя очередь. Поиграли и хватит. Возвращаемся. Наковальня. Серьезно? Ну что, я пламя, ты сталь. Звучит же. Стой, подожди меня. Да что ж ты так быстро ходишь? Может, огнякок тогда? Или мегамеха? О -о, о о стильный экспресс. О, вот придумал. Мастер и поставил Ты в курсе, что я запрограммировал тебя убить? Ну ты чё, последнюю же неплохой бью. <-мех> Сайфер всем моментом. Шантажист на востоке у входа в четвертый сектор. Не он, это Сова. Подтверди, что видишь. Наземный отряд. Всех сектору 4. Я еще хуже! Да, и портал работает. Клевые девчонки уже на месте. Молодцы. Как найдете радионит, сразу уходите. Нам не нужна драка. Мы сюда вломились. Это не повод для драки? Поверь, с теми, кто использует радионит в военных целях, лучше не связываться. Но и бездействовать нельзя. Не забывайте, что сделаете нигде. Бримстоун? Назад! Агенты с Альфы. Огонь на подавление. Какие приветливые. Я попробую проникнуть в ту комнату. Давай. Мы справимся. Кажется, пора кое-что хакнуть. И где же мы прячемся? Так, так. Усиленная сетка, плазменные сенсоры. Аккуратней. Эта штучка недружелюбная. Сказала же. Совсем недружелюбная. Ты уже поняла, кто за нами охотится? Я спрошу! У тех, кто выживет. Инсектус. Рейна, мирок у них отстой. Кей Джей, тут везде эти придурки. Давай быстрее. Не он! Это беру на себя. Ищите остальных. Так, я серьезно. Надо валить. Я почти вс. Не умирайте еще минуточку. Есть. Загружаю координаты. Так, что тут у нас? Стабилизатор реальности, гидропоника, опреснение. Да это не оружие. Это система жизнеобеспечения. Рейна. Я здесь. Ты слишком предсказуема. Да ты что. Давай я тебя удивлю. Идите сюда. Я знаю, как вернуться домой. повредили мой костюм. За это я вас убью. Лучше. Умничка. <пробуй barrels> а где Рейна? Рейна, слышишь меня? Унальма <пробуй> порунальма. <пробуйся> Ты мне помешала. <пробуйся> Уходим, пока не погибли. Это что, мы? Нет, вот это... Мы. Герой, ты меня слышишь? Отправляйтесь на точку танка. Мы скоро будем. Что, получается, мы не клевы?